Говорят, надо привыкать жить по законам военного времени. Как вы это понимаете и готовы ли к этому? Вот серьезно, это ж не шутка. Вы меня вели ступор своим вопросом. Тут надо подумать. Я просто... А блондинки, знаете, сколько думать надо? Что это для вас значит и готовы Если ли Если родины призовет, значит, буду жить по законам военного времени. Если придется, то, конечно, будем готовы. Нас, дома спрашивать и не будут об этом. Вы, студенчество в этом смысле и вы лично вот, готовы жить по законам военного времени? И как вы это понимаете? Ну, в нынешних реалиях готов. Это что значит? Что-то что придется в себе перестраивать. Ну, однозначно, что не будет изобилия всего, как сейчас мы живем, что будет дефицит, однозначно, каких, продовольствия какого-то. Будем ограничены в передвижении, в комфорте. Ну, санкции, вы со страны, это все, это ограничение, но. Вы с этим смиритесь? Да, потому что люблю свой город. Город должен где-то. Отказаться от чего-то и деньги бросить на оборону. От чего вы, как вы думаете, от чего можно отказаться городу, да, от там, куча-куча объектов, куча всего трат? И что вы, ну, примите, да, скажите, надо? Я считаю, что нужно оставить все жизнеобеспечивающие. Первый раз. Да, это, естественно, там, свет, вода, отопление, больницы и все. Ну, я не знаю, здесь должны... Социальное жизнеобеспечение оставить обязательно? Конечно. И вы поймете, если деньги, которые раньше уходили на содержание парков, например, где-то на развитие там искусства, театров, перейдут вот в эту сферу. Для вас вы поймете это для себя? примете? Это все очень грустно, но в данной ситуации куда деваться? Примите. Вы понимаете, что нас просто поставили перед фактом? Куда нам деваться? Я бы поняла, если бы остановили действующие стройки и деньги, которые выделили на их финансирование, бы отвели на, на, вот, оборону. Да, на оборону, на нужды, также, как бы, все гособорон заказы, если остановят. В остальном я думаю, что повысят просто налог, и людям придется платить больше налогов и за счет этого. Да, я думаю, что деньги у нас есть. Просто там вопрос, как они расходуются. Вы уже поменяли структуру своих привычных плат, расходов, финансов и так далее. Ну, естественно, вы сами видите, что цены поднялись. И где-то на 30% все стало дороже. Это как минимум на 30%. Просто у меня были запасы, поэтому я особо не переживаю. А чем будет женщина экономить? На расходах на красоту или на еде? Честно. Вот вам выбор такой. Не знаю. Сложный вопрос. Да. От чего отказались, кстати, вы? Отказался... Да просто траты все стали меньше, я каких ну, во многих аспектах меньше трачу, просто экономлюсь. А предполагаете, что придется, может быть, где-то подвинуться придется и от чего? Подвинемся. Придется, жизнь покажет. Женщина, ваш да. вопрос. От, отказаться от косметики или от еды, от чего женщина прежде всего От еды, наверное. Она одной помадой накрасит и губы, и щеки, и тени, поэтому женщины справится, а для На мужчин надо больше смотреть, да, это они у нас по Возможно. Спасибо. Спасибо, девчонки.